Всем привет! В одном из недавних своих видео я делал самостоятельно нулевое ТО на своем автомобиле Kia Rio 4 на пробеге 4500 километров. Я поменял масло, я залил масло Liqui Moly вязкостью 5 на 30 и поменял масляный фильтр. На тот момент я вам говорил, то, что у меня был расход. Это была весна, то есть, соответственно, на летней резине у меня был расход бензина. 8,7 литров на 100 километров в смешанном цикле. И я говорил то, что, скорее всего, расход бензина уменьшится с заменой маслом меньшей вязкостью. И в этом видео я хочу с вами поделиться, предоставить такой некий отчет, какой расход у меня бензина в настоящее время и потребляется ли вообще масло двигателем. Вот за пробег, который я прошел, то есть это 350 тысячи километров. Давайте сейчас вместе с вами откроем капот и посмотрим. Так, открываем капот Сейчас посмотрим Потребляется ли у нас масло Я заливал Уровень То есть никакой доливки Масла я не производил Напомню, половиной тысячи километров Я прошел после замены заводского масла Сейчас достанем щуп И посмотрим Уровень у нас остался Или же уменьшилось масло За этот пробег Проверяем уровень масла щуп машина постояла уже и вот видно то есть уровень масла на второй точке full то есть полный уровень масло кстати не очень темное за этот пробег еще раз для чистоты эксперимента то есть, вот видно на второй точке. То есть, получается, что за пробег в половиной тысячи километров масло не израсходовалось вообще. Это очень хорошо. Ну, а теперь давайте посмотрим, какой на данный момент у меня расход бензина в автомобиле. Переместились в салон. Сейчас я вам покажу текущий Расход средний. Так вот, компьютер показывает 8 литров на 100 километров. Это средний расход на текущий момент. Это смешанный цикл, трасса плюс город. Напомню, что зимой у меня был расход на заводском масле 9,4 на 95-м бензине. Потом весной... Соответственно, когда уже стало тепло, я переобулся, расход стал 8,7. Потом, когда я поменял масло, вот, э, вескостью 5 на 30, то расход сначала упал до 8,4, потом до 8,2. И сейчас вот уже недавно он опустился до 8 литров. Я считаю, что это неплохой результат. Масло мне нравится. Ликвимоли 5 на 30, вязкость хорошая. Много можно спорить по, на эту тему по поводу вязкости. Многие писали, что зачем ты льешь 5 на 30. Прогнозируют быстрый выход из строя моего двигателя. На самом деле, друзья, здесь можно спорить бесконечно. Кто-то будет топить за 5 на 30, кто-то 5 на 40. Это мой выбор, он осознанный. Я читал много форумов, отзывов по поводу этого масла. Все-таки перевес был на, именно на 5 на 30. Масло хорошее. Опять же, от хорошего масла движки не умирают. И, соответственно, если обслуживать все вовремя, то есть не раз там, в 15 тысяч, и не раз в год, а там, раз в семь с половиной тысяч и два раза в год, это считаю нормальным. То есть с движком абсолютно ничего не не будет. То есть ничего не случится, все будет хорошо. Так что вот такие вот новости, друзья, для вас. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи на дорогу, друзья. Всем пока.